Здравствуйте. Я эксперт по созданию продвижения личного бренда Людмила Поперечная и хочу оставить отзыв о мероприятии, которое провел Виктор Бандалет. Я была сразу на двух мероприятиях: это мастер-класс "Быстрый брендинг" и осталась на обучении практикума. И поняла для себя, что старая школа построения Личного бренда отличается временными рамками. А Виктор нам дал понять, что существует быстрый брейдинг. То есть можно сократить время продвижения в соцсетях на твоем личном имени. В этом я убеждена была и раньше, что не компанию нужно пиарить, а именно э, формировать свой персональный личный бренд, я бы сказала, со своими особенностями. И здесь нам Виктор показал путь, начиная с позиционирования, продвижения и продаж. Самый ключевой здесь момент – это продажи. Кроме этого, я увидела технологию для себя, совершенно новую, быстрого продвижения. Не нужно ограничиться годами, а можно за короткий срок, в 5-6 месяцев, Выстрелить и создать свой брейдинг. Он четко показал, как это сделать через восемь снятых то есть через 8 прямых эфиров, если они логически верно выстроены, то это сделать можно. Ну и, конечно, обязательно коммуникации, коммуникации, коммуникации. Виктор, я безмерно тебе благодарна за то, что ты показал альтернативный путь создания и продвижения личного бренда.